Срочно. Час назад Китай начал помогать России наказать Прибалтику, вся Европа в обмороке. Бывшие советские республики зациклились на независимости, впали в русофобию и все они стараются взять реванш в Москве за несуществующие годы так называемой оккупации, благодаря которой, как признают сами же Прибалты, их маленькие страны вышли из небытия и стали украшением СССР. Прибалтике крупно не повезло. Много воплей на пустом месте о свободе и демократии, искаженная история, амбиции, не соответствующие реальным возможностям этих стран в политике и экономике. В НАТО на них смотрят как на посмешище и лакеев. Население, которое бежит за лучшей жизнью за границу, деградирующая медицина и экономика. А между тем страны Балтии попали в беду, теперь уже по-настоящему. Удар пришел совсем не оттуда, откуда те ожидали. Прямо сейчас Прибалтика несет огромные убытки. Все дело в том, что Китай увеличил перевозки по железной дороге, но как на грех, все грузы доставляются теперь в российские порты. Непредвиденный рост цены на перевозки морем и заторы в Суэцком канале сделали перевалку грузов по железной дороге в Европу через Россию максимально привлекательными также и по Северному морскому пути. Но это опять-таки снова через Россию, через ее территориальные воды. Первый, кто оценил все преимущества такой транспортной схемы, стал Китай, и сделано это было еще до того, как контейнер, перевозчик, Ever Given, пересекая фарватер в Суэцком канале, сел на мель. За неполный период января-февраля 2021 года Китай уже отправлял в Европу через Россию более 2000 грузовых поездов, что намного больше, чем за такой же период в прошлом году. Большая часть этих поездов прошла через территорию России. Российская транспортная логистика позволяет перевозить грузы свои в различные гавани на юг, в порты на Черном море, на западном направлении – в порты Балтики, Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург-Выборг, а также на северо-западном направлении – в Мурманск и Архангельск. Украина, Литва, Латвия и Эстония смотрят на все это интенсивное движение с грустью и тоской. Еще несколько годков назад все эти товары перегружать в этих странах, в их портах. Прямо душу переполняет радость за их очередные победные шаги, этих друзей в кавычках, по пути к независимости, вооружившись недальновидной антироссийской риторикой. Верной дорогой идут хуторяне. Поэтому ввиду такой политики в Москве пришлось на правах превосходства в корне пересмотреть с ними экономические отношения. И когда с 2014 года начали действовать санкции, Россия в качестве ответных мер от транзита грузов через территорию этих стран стала отказываться и сосредоточилась на развитии собственных портовых мощностей. К концу 2019 года эти меры дали свои результаты, и как балтийские, так и украинские транзиты резко сократились, лишая прибалтов транзита грузов, Россия ведет умную политику. Дело в том, что прибалтам в отсутствии прибыли придется просить денег у Америки, и им Америка денег даст, деваться ей некуда, иначе прибалтийские страны будут вынуждены войти в состав России, и тогда все их порты автоматически станут российскими. А где Америке взять деньги? Только из своего бюджета. Это означает, что голодных и нищих простых американцев будет еще больше. Если Байден говорит, что сейчас их уже 48 миллионов, то будет 54 миллиона. После сокращения России транзитных товаров начались обиды. Руководство Латвии вынуждено было рекомендовать руководителям латвийских железных дорог обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации о сохранении хотя бы части транзита, но Россия не пошла им навстречу. Прибалтийские республики от потери из России транзитных грузов теряют большие деньги. Еще три года тому назад порты и железные дороги прибалтийцев наполняли бюджеты своих стран. Но с прошлого года они вынуждены стали себе запрашивать субсидии. Между тем за последнее время транспортные потоки стали только увеличиваться. Инцидент с контейнеровозом, застрявшим в Суэцком канале, также подстегнул их. В пробке было почти 400 морских судов. В Европе уже начинает ощущаться дефицит в некоторых товарах. Кроме того, нарушены стабильные транспортные схемы, и неизвестно, когда они будут восстановлены. Принципиально ставятся вопросы и о других транспортных маршрутах. И поверьте, в капиталистической Европе глубоко наплевать, как почувствует себя Прибалтика. Там на первом месте только бизнес. Между тем Россия и Китай – объем грузов перевозимых по железным дорогам уже увеличивают следующий шаг морской по морскому северному пути который очень выгоден китаю и другим азиатским странам уже этой зимой российские суда проходили по северному морскому пути и без поддержки ледоколов с наступлением теплого сезона объемы грузоперевозок и будут только увеличиваться китай учитывая ситуацию на суэцком канале приступил к разработке морского маршрута ПСМП, который значительно короче. В любом случае, все эти новости не касаются стран Балтии. Они навсегда потеряли гигантскую часть своего транзитного пирога. Ну, что же сами виноваты? Вот пускай так и живут гордые прибалтийские страны. Литва, Латвия и другие страны Восточной Европы могут столкнуться с дефицитом древесной биомассы, если ЕС ведет против Беларуси жесткие экономические санкции. Об этом предупреждают представители международной биржи Балтпул. Для бытовых потребителей и промышленности это не станет катастрофой, но цены на отопление в Прибалтике могут увеличиться. Производство древесного топлива – одна из отраслей, которые активно развиваются в Беларуси. Экспорт лесопродукции в 2020 году принес стране 180 миллионов долларов на 56 миллионов больше, чем в 2015 году. География поставок обширна, но производители щипы палетов и брикетов, то есть биотоплива, ориентируются преимущественно на западные рынки. Здесь их товар пользуется особым спросом в борьбе за достижение так называемой углеродной нейтральности, нулевого выброса в атмосферу парниковых газов. Страны ЕС охотно отказываются от торфа, угля, нефти, в пользу сжигания древесины. Наши исследования показали, что полеты – один из наиболее перспективных экспортных товаров. Например, главы Германии и Франции уже заявили, что к 2030 году полностью откажутся от угля и торфа в пользу биотоплива. Своих ресурсов им гарантированно не хватит, значит, будут закупать за рубежом. Почему бы и не у нас. Задается вопросом глава Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов. Некоторые страны ЕС уже активно наращивают импорт белорусского древесного топлива. Одна из них – Латвия. За 2018 год она увеличила импорт щипы в четыре раза. Местные лесопромышленники негодовали, но ничего не могли поделать. Качественная продукция из Беларуси прочно обосновалась на латвийском рынке. Два последних отопительных сезона древесная щипа была одним из самых популярных видов биотоплива. Это привело к значительному увеличению импорта этого продукта из Беларуси, где он действительно хорошего качества. Если недавние события в Беларуси ограничат импорт, способность обеспечить необходимое количество древесной щипы более высокого качества для биомассы в Литве и частично в Латвии будет довольно ограничена, прогнозирует руководитель отдела продаж международной биржи Болтпул Вайдатас Йонутис. Для местных производителей древесины и ее побочного продукта – щипы – это станет настоящим подарком судьбы. Отсутствие конкуренции с белорусами позволит им поднять цены. А потребителям деваться будет некуда. Зима – не время для поиска новых поставщиков энергоресурсов. По словам Йонутиса, Средняя цена биомассы по текущим долгосрочным и краткосрочным договорам составляет 13 евро за киловатт-час, но в следующем отопительном сезоне она может вырасти до 16 евро. Такой налог жителям прибалтийских республик придется заплатить за экономическое удушение Беларуси, которое на Западе принято именовать содействием демократическим переменам. Пострадают, впрочем, не только они. Вайдетас Йонутис почему-то ничего не говорит о Польше, хотя именно она традиционно является главным импортером белорусской щепы. Сейчас на Польшу приходится около 14% от общего объема экспорта лесопродукции через белорусскую универсальную товарную биржу. В целом это неплохой показатель, но учитывая нашу географическую близость и тесные торгово-экономические связи, Уверен, что сумма сделок, совершаемых польскими участниками торгов, могла бы быть существенно больше. Топливные щепа, брикеты и гранулы являются высоколиквидными биржевыми товарами, и если польская сторона заинтересована в их приобретении на регулярной основе, мы готовы оказать необходимое содействие, говорил в 2019 году председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Анатолий Зарецкий. Польша в самом деле была готова. Осенью прошлого года она наращивала закупки белорусской щипы. в октябре на нее приходилось более половины всех сделок по этой экспортной позиции. Именно щипа, кстати, нередко использовалась как ширма для контрабанды сигарет, объемы поставок позволяли. Более того, поляки хотели сами заниматься переработкой древесины на территории Беларуси. В 2018 году к руководству концерна «Белизбумпром» С предложением о создании совместного предприятия обратилась польская компания Малтон. К тому моменту она имела большой опыт сотрудничества с экспортерами биомассы и, по словам главы Белизбумпрома Юрия Назарова, зарекомендовала себя в качестве надежного партнера. Теперь на этих планах можно поставить крест. Малтон и другим европейским фирмам недоразвития бизнеса в Беларуси. Впору думать о том, как сохранить импорт древесного топлива из этой страны. Прогнозы биржи Балтпул в очередной раз демонстрируют несостоятельность разговоров о том, что экономические санкции против последней диктатуры Европы должны воздействовать исключительно на режим Лукашенко, а не на простых граждан по обе стороны баррикад. Биотопливо отнюдь не главный экспортный товар Беларуси. Белизбумпром не относят к числу предприятий кошельков Лукашенко. Но выясняется, что его нахождение в черном списке Евросоюза обернется дополнительными, пусть и небольшими, расходами для потребителей электроэнергии в Литве, Латвии и Польше. Противники такого рода санкций, вероятно, будут разыгрывать зеленую карту. Зачем бить по предприятиям, которые способствуют переходу Евросоюза на возобновляемые источники энергии? Чем острее конкуренция между поставщиками биотоплива тем охотнее его будут использовать вместо угля, газа и так далее. В сегодняшней Европе это очень весомый аргумент. Не исключено, что его возьмет на вооружение Литва. Именно она, как ни странно, тормозит процесс принятия максимально жестких санкций против Беларуси. Аналитический портал Рубалтик подготовил на эту тему отдельный материал. Литва не желает видеть в санкционных списках беларускалей, поскольку его продукция идет через Клайпетский порт. Литва не в восторге от идеи заблокировать газопровод Ямал-Европа, поскольку сама использует его для закупок российского газа. Литва не предлагает ввести санкции против потребителей белорусской электроэнергии, поскольку сама закупает ее в нарушение собственного законодательства. Этот список вполне может быть расширен. И в скором времени условный министр энергетики Литвы заявит, что санкции против поставщиков щипы из Беларуси будут недейственными и контрпродуктивными с точки зрения реализации «зеленой» сделки ЕС.